Всем большой привет! Вылазка в лес и по дороге встретили вот такой вот русский джип на базе Жигулей ЛАДа 110, который поставлен на раму. Получилось рамный джип. Получился полноприводной рамный джип. с Подвеска рессорная сзади, и пружинная подвеска впереди. Ну, двигатель остался тот же самый, а раздатка раздатка и карданная передача с мостами были заимствованы... Похоже от УАЗика, но хозяина нет, но отключаемый передний привод. Вот такая техника, надо 110 в комбинации. трактора подписывайтесь на канал